Приветствую всех, с вами Артём, вы на канале Артём Ух. Мы продолжаем проходить сталкер Чистое Небо. Сейчас мы должны захватить антенны в агерном болоте. С кругом разберемся позже, нужно помочь Свободе. Надеюсь, что машина долго у нас не испортится. Хотя мы пока там не были, поэтому пока никаких отношений у нас с ними нет. Но надеюсь. Всем будет окей. Okay. Я не буду врываться в битву войну между группировками. Мы врагами всегда были и останутся военные, бандиты и монолиты. А пойму. Так, что там произошло. С долгом свободу я нашл не угорелся у меня Так, там хоть перестрелка. Никому не расходиться. Баста, все свободы! Хорошо побежали, супоста. Вс, блять, вы! Погоди! Так, не понял, как сумская на меня. А, они уже захватили. стенку на ферме надо захватить. Это что у нас? Может, наемники Пошли, пошли! Уничтожить наемников ползавора. И гранату! Лови Гранату! гранату! Гранату для гранату! Не, мы победим! Погоди! Не дура! Получи гранату! Баста! Все свободны! Слушай гранату! Гуляй только! Лови свой счастье, урок! свободны! Не спать, пипл! Могут еще нагрянуть! Не, мы еще постепенно! Да, гуляй, поговорим! Так, может все это проверить? Так, все свободны! Прикольно меня! Спать, Я Спокойно! Не Не спать, люди! Могут еще разогряться! Чтобы можно. Sure Че сейчас отстреляемся? Всегда так говорю, потому что знаю. Не обрятайся! Шишек пыхнем. На кушай. Ты покойник. Все свободны. Держи его. Я ближе буду. Эй, прикрой меня. Чем у тебя? Кушай, гранат, не обляпайся! Отлично. Хорошо, пацаны. Так. Получить награду, это далеко. Давайте догонять стрелка тогда. к плане, не вообще. Для кого стараетесь? Ну да да да. Так, уходим из темной долины, получается, сами свал Тут кровосос, болотные штуки, твари Роботы хи не были. Очень бы хотелось их убить, но ну крал сус в Нет. Что ж погнали. Спокойно куда-то. Да, славка. No. За колыбком. Идти, кстати, недалеко. Так, так, так, так, так. А, да, и тут ну, у нас, короче, сейчас вещи. I'm so proud Отличный подвал, а сталкер один за другим шо прут, пруд. Чем тут медом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним. Припыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. вещи мы верните мне бандиты вернуть свои вещи Ой, Я музыка Играет Давай, кидай. Отлично. О, твари. конечно но где-то и не группы сталкиваем теперь Много еще бинты. тогда у него все зашли Чёрта здесь делаешь. А ну давай сюда, пока мутанты не набежали. Блин, это долг. Так, говорит с командиром. Ну ты даешь наем? Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно без хорошего оружия и прочего вот никак. Снаряга.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 Пошел, нет? Неужели опять? Погода, погода. Сейчас поговорим. Если мы командирами... Не... Сталкер, 21. защити мир от зоны.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 Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор глынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что теперь?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 она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Я согласен. Так, мы Сержант Наливайка. Направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал! Туда Нашелся! Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь! Ну что ж, удачи! Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет пары полезных советов. Координаты на Рэй я передал на твой ПДА. Что, наемник, какие-то проблемы? Ну что ж, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вами был Артем. Блин, на канале Артемов. Всем удачи всем! Пока-пока.